Привет всем! Тема этого видео – как купить недорогие бюджетные смартфоны из Китая. Телефоны, смартфоны, которые производятся в Китае и продаются на Алиэкспресс, часто ничем не хуже, чем гаджеты брендовых предпринимателей. Главное – не допустить ошибку и правильно выбрать нужную вещь. Как это я делаю, готов поделиться опытом. Перед покупкой мы должны определиться, для чего нам нужен телефон. Если оно нам нужно только для того, чтобы разговаривать и отправлять смс через мобильный оператор или интернет, смотреть фильмы, карты, ориентироваться с помощью навигатора, тогда подойдет и для покупки смартфон и 2-гигабайтовым ОЗУ. Даже за 3000 рублей можно приобрести на Алиэкспресс такой качественный телефон. Если, например, мы хотим обрадовать и купить подарок для сына, который очень любит играть, тогда нам потребуется более мощный телефон. От 4 до 8 гигабайт оперативной памятью. Если мы хотим выбрать телефон подешевле по критериям оперативной памяти, переходим, например, ниже по ссылке «Мобильный телефон». И левой колонки отмечаем именно тут оперативную память, который нам нужен. Потом отсортируем по продажам. выделяем сами продаваемые телефоны и выбираем по цене и по другим критериям, которые нам нужны. Те смартфоны, которые мы видим наверху, сами продаваемые. И магазин продает такое количество, потому что покупатели ей доверяют. Главное, на что нам нужно обратить внимание, это характеристика сколько там слот имеется для сим-карты, наличие русского языка в прошивке и тому подобное. Такие продавцы имеют высокий рейтинг и отзывы основном у них положительные. Вот главный мой секрет, как я выбираю и покупаю телефоны. Ниже под видео ссылка на смартфоны, на которых рекомендую обратить внимание. Эти магазины уже проверены, где я сам лично или мои друзья покупали телефоны, и все мы довольны. Итак, закончится наш маленький обзор по теме «Недорогие бюджетные смартфоны из Китая. Как купить телефон Тешеву на AliExpress. Кому интересно было, вставим палочки вверх и подписываемся на канал. Спасибо за внимание.